Вячеслав на два дизлайка обиделся, на какие дизлайки, я не обиделся на два дизлайка, я получил такая сегодня ситуация очень смешная, ну может быть и не сильно смешная, я планировал начать программу с обращения к жителям Хабаровска, и, в общем-то, там фактически партизанская инструкция была пошагово, что, как надо делать и так далее. Ну и у нас среди наших товарищей партизан вышли споры такие, вот со многими людьми я созванивался, причем у некоторых дважды уже поменялось мнение, давать эту инструкцию, не давать, когда давать, давать сейчас или давать позже и так далее. Но я вижу, что получается что-то не очень такое однородные с точки зрения мысли. Да? Думаю, надо подождать какого-то сигнала. Такой. Ну, у меня мистическое сознание, чтобы понять, надо эту инструкцию сейчас, вот именно сегодня давать или нет. Ну, вышел на улицу, грубо говоря, перекурить. Ну не перекурить, я не курю, просто подышать воздухом и тут же получил в лицо осу да да не простую, африканскую и так она меня шарахнула больно безумно больно вообще не что не просто я ее не давил стоял она брык меня под глаз, и я подумал, что если до эфира меньше двух часов остается, то у меня наверняка в эфире начнет распухать лицо, да? и представляете, как было бы смешно читать инструкцию для партизан по поводу народовластия, по поводу того, как и что делать для установления народной власти в конкретном городе, при этом рожа будет распухать, как морда у медведя, да, так будет очень смешно, я понимаю, что народ требует хлеба и зрелищ, но не до такой степени, я же не шнуров, да, чтобы вот такие зрелища, такое шоу, встраивать я понимаю, что было бы миллион просмотров, но будем стремиться как бы этого избежать, поэтому я выпил антигистаминный препарат, и так попытался что-то сделать, прям под глаз шарахнул. Представляете, какая прелесть. Я говорю, с перекошенным лицом не хотел. Я должен был такой думаю, как я оденусь, как я буду там сидеть, что я буду говорить. И вдруг бу-бух, и все закончилось. Видите, как слаб человек. Жуть водки надо было сразу тяпнуть, да нет, водки, я так не пью водку, а если бы я ее сразу тяпнул, где бы меня потом нашли? Нет, я выпил и я думаю, что Но на меня, он, кстати, не хуже водки действует, этот супрастин, так что, и вот написал человек какой-то, Письмо мне Таких дураков, конечно, очень много Вы знаете, огромное количество психически больных Пишут письма Я вот вам просто одно прочитаю Я посмотрел ролик на твоем канале А также у Фейгена и на Соби И везде ты говоришь одно и то же Слово в слово Я всю жизнь боролся Ни разу не было шанса приехать И сказать свободу Фургалу Это почему-то прямая речь если он ко мне это относит, я такого не говорил, если к себе относит, то при чем здесь это, я понимаю, что идея одна и та же, но в трех разных роликах в разные дни были сказаны одни и те же слова в одной последовательности, кто тебе пишет тексты, кто тебе платит, на да кого ты работаешь, Мальцев, Вы представляете? Я работаю на народ России, что я могу этому безумному Максу, и он Макс подписал, безумному Максу посоветоваться посоветовать. Ну как что, скорее всего, тяжелое у вас психическое заболевание, возможно, шизофрения. Ну, вот в этих строках всего нескольких я вижу, да, и разорванность мышления, и многие другие вещи. То есть у вас явно бредовое состояние, так что немедленно к врачу, к врачу, к психиатру. Я думаю, вот сейчас уже появились средства, которыми можно помочь. Ну, можно попытаться, по крайней мере Вот недавно была информация, что шизофрении излечили стволовыми клетками Японцы, да? Какому-то гражданину дали стволовых клеток этих Совсем от другой болезни Он взял и излечился от шизофрении Так что, ну, может быть, вполне это что человеку можно дать не стволовых клеток А пиздюлей, он тоже излечится от своей шизофрении Ибо, возможно, это тролль Так... Так Вячеслав, как изгнать ватанизм Я сослепо прочитал Вагинизм, да, подумал Что это я, я же Юрист, а не юрист Гинеколог, да, и Володина Были юристы-проактологи, да Ватанизм, а как, а зачем Его изгонять? Ну, а чем Они вам не нравятся, эти ватные? Ну, они сейчас В поиск кланились Путину, сейчас Они поймут, что Путин-то плохой и все, и они будут в поисках лакаланец любой другой власти. Понимаете, нам нужно новое поколение взращивать, которое будет свободным. И это поколение уже не будет свободным, это рабы, причем такие убежденные рабы. Вот про эту Андрееву, я вчера говорил, которая померла, да, там, статью, помните, она там написала при коммунистах, что не так э -э коммунизм так взлели, да, то есть <смех> не тот коммунизм, перестройка это не то, да, ну что можно сказать, ну это добровольное рабство, да, то есть люди хотят быть крепостными, вы же помните, это было в России, восстание крепостных против отмены крепостного права, мы не факт, мы можем увидеть еще и восстание рабов, да, Против отмены рабства. В России все возможно. Вот сейчас представьте, сейчас Путин будем свергать, сколько рабов там всяких этих, которых которым мозги промывают Федоровы и прочее. Сколько этих рабов выйдет дать, за то, чтобы сохранить. Чего сохранять, хер знать. Грабеж в Ротенбергов с сохранить то отсутствие здравоохранения сохранить, отсутствие образования, непонятно, но что-то они все хотят сохранить, вот эти придурки, понимаете? Ну, слабоумные, что возьмешь, ну, и что, вот нам пытаться как-то их переучить, куда их переучивать-то, и они одной ногой в могиле стоят, Зачем нам их переучивать? Они нам не нужны. Это у большевиков была проблема, да, там огромная масса неграмотного населения, там какие-то избы читальные нужно было, да, там э, учите грамоте, мы не рабы там, и прочее, прочее. А нам-то это зачем? Нам это совершенно не нужно. Мы дадим им достойный... Уровень жизни и все. И забудем, что они вообще есть. Мы их будем лечить, кормить и все. И забыли, что они вообще есть. Вот они там где-то есть. Да, они там где-то что-то. Даже когда голосовать будут, мы же их прав голоса не лишим. Это никак не повлияет. Понимаете? Вообще никак. Потому что они голосуют за то, что говорит власть. Вот в этом весь парадокс. Слесарь-генерал Росгвардии. Зависли, пишут. Не, у меня все нормально. У меня прям показывает огонь. прям эф, Не эфир, а огонь. Да, значит, поднялись вслед за Хабаровском. Там и находка в эти выходные в Владивосток. Я покажу сейчас ряд фоток. Угу. Так, так, так вот люди в Москве вышли очень мне понравилось проснись народ проснись страна ведь вами правит сатана так оно и есть так и есть вот. Хабаровск мы с тобой очень красиво прекрасно на фоне Кремля просто вот так и так это вот такие машинки России везде. Но это можно в любом месте такую фотографию взять. Они сейчас везде. Вот этот Хабаровск. Вот Валентин тут по кличке Фредди. Который прославился в шляпе. Который КГБшник изобличил, там сорвал с него маску, как с Фантомаса. Просто великолепно. Вообще, получается, как какая-то да. Фредди, Фредди Крюгер сорвал маску с Фантомаса. Гениально совершенно. То есть, кто мог смешнее придумать, но на самом деле грустно, потому что его заломали, заластали гражданские, да. Ну, понятно, что переодетые полицейские, никто им не ответил. Гражданским надо сразу отвешивать пиздюлей. Понимаете? Потому что они не в форме на одежде, у них нет никаких знаков различия. Кто это такие? Они на меня напали. Ну и получай. То есть вы вправе защищаться. Вот этих людей, которые изображали деревья, сластали на Красной площади. Причем они не протестовали ни против чего. Они, чтобы было весело. Ну теперь им весело их повязали, посадили. То есть жуть какая-то, если честно. И пишут, что Фургала... А, ну, в, в, в субботу прошли... Ну, я говорил, это уже субботу и воскресенье мы вещали. Прошли массовые выступления, массовый протест по всей России. Много был протестов. Конечно, основной в Хабаровске под 100 тысяч вышло опять. И, то есть, это уже э, сколько дней там протестует и сегодня протестовали тоже. То есть там все так не успокоится. Туда сейчас отправили шнура, чтобы он там шоу давал. Да, он вышел куда-то на площадь, там никого не было, кроме журналистов. А потом он пошел к протестующим, и там тоже всякие вещи интересные рассказывал. Еще можно сделать вывод, что озаботились очень, да, путинцы туда сейчас поедут все, да, туда отправят, там, я не знаю, Ксюша Собчак и прочее, прочее, ну, всех-всех-всех туда отправят. Посмотрим, что из этого будет. Фредди Крюгер против Антомаса. Да, ну это прикольно, да. Я прошу упрощения, Валентин, конечно, за такое сравнение, но я думаю, что это сейчас. Хайп такой, то есть ничего плохого в этом нет. Я бы был не против, если бы меня называли Фредди Крюгер, да, так что вот, э, все равно затихнет. Но наша задача, чтобы не затихло. Наша задача раскручивать. пишет, сегодня была провокация на дороге. Нет, провокация это была еще к субботе, когда перекрыли э, полица и не пустили машины. Но я так понимаю, что машины все равно проехали только другим путем. Пишет, Фушнуров снял фильм про Хабаровска покажет в среду, что думаете об этом. Ну а что, кому война, кому мать родная, что от денег приехал зарабатывать, за этим, за этим его туда и отправили. А что я скажу, когда фильм посмотрим, тогда и скажу. Но я не думаю, что это будет правдивый фильм, и ни в коем случае не думаю, что этот фильм будет там ура, Хабаровск, мочи Путина. Да? Я думаю, там про это слово не будет, хотя давайте посмотрим, как... На самом деле протесты развиваются. Вот видео я поставлю, это, я так понимаю, сегодняшний день вообще. Реши вы, мать, не устали! Наш край, наша правда! Спрашивает Вячеслав во Франции освещают, что происходит в Хабарс. По всему миру освещают весь мир, да. Представьте, есть Нью-Йорк Таймс, сразу же начали писать об этом. Причем на первых страницах, он, Жень мне присылал статьи, «Ля Фигаро, там Тайм, кто только не пишет, да. И мы же вам показывали, даже Южная Корея показывает репортажи из Хабаровска, а Россия нет не показывает так что посмотрим когда россия будет показывать это будет очень важно это будет так сказать момент истины вот дегтярев там наговорил всякой чуши ну, сейчас я вам покажу по краю. Михаил, чтобы отсюда люди не уезжали. Вот. Почитайте, пожалуйста. Тихо, тихо, а выжать, Михаил. Уезжает, все, все, он, пошел... вы... Михаил, не игнорируйте, пожалуйста. Его... Надо Путин. Путин. Мог снять. Мог Пять. снять, Михаил, можете со мной вы поговорить, вы поговорить, пожалуйста. Губернатора Хабаровского Прямо сейчас край. здесь определить Хабаровский, край. А на детекторе же можете со мной поговорить. Что? А на детекторе вы можете со мной поговорить, я и вы откровенно. При всех. Слушайте, вы не устраиваете нет, давайте Вернитесь на пять минут и поговорите с Да, вот как раз оказывает задержание. И вот еще выступление Дегтярева. Я понимал, что он дебил, но не думал, что до такой степени. То есть это крайняя степень, конечно. Сегодня мы топим ведь дальневосточную генерирующую компанию чем? Американским газом, можете себе представить. И до 25 года законтрактованы. И цена для потребителя рассчитывается исходя из чего? Из американского доллара. Помните, я предлагал запретить доллары? Многие смеялись, улыбались. Ну, начнем от долларов в контрактах хотя бы избавляться в Хабаровском крае к 25 му То есть в том, что в Хабаровске нет российского газа, там в Амурской области вообще газа нет. Знаете, кто виноват? Доллар. Не Путин виноват. Доллар представляете что в башке у человека доллар надо, надо запретить и что доллар запретишь газ что ли появится в России Блядь, что за дураки а? и вот кто-то слушает эту херню серьезно воспринимает да. так и вот шнура, шнура надо все-таки показать как он приехал Извини, пожалуйста. Ты мне тоже наступи потом. Ну что, свернем мы, да, пожалуйста? Распрашивали у людей. Ладно, что-то очень долго я показываю его. Ну что, мы видим? Мы видим человека, который очень не уверен, да, очень озабочен, чем он озабочен? Он озабочен тем, что он не знает, что говорить, да? Ну, тут у него такая баровада, он вроде все там банкует, все у него в руках, на самом деле у него в руках ничего нет. Он может наговорить такого, что Путинцы его просто подкаток кинут, а может наговорить такого, что подкаток его кинут протестующие. Самая противная роль, да, пытаться между струй пройти. Посмотрим, насколько ему удастся, но понятно, что послали квалифицированного Шута, чтобы он демонстрировал свое участие, свою, так сказать, любовь к народу и прочее, к простому народу. Кого они еще пошлют простой народ любить, кроме Шнура? Так что Шнур просто фиарщик, не просто фиарщик он кремлевский, как вы видите, и клоун, да, он помните, как молотил этого Юра Музыканта, да, помните, я даже в свое время клип снял, надо его найти, где-то он на просторах интернета незаслуженно забыт, там, а мне все плохо, я сделан из мяса, самое страшное, что может случилось, и стал пидорасом да вот там и, и именно не, не стану а стал вот там такой был надо найти он где-то был в, ну, в живом журнале точно его наверное, там удалили сейчас там же не держат это видео там только ну в смысле если деньги не плачешь. так что поищите может быть кто-то найдет и спрашиваю, Слава, а ты точно уверен, что Фургал не причастен к Макрухи? А меня это меньше всего вообще волнует. Понимаете, в чем проблема? В том, что пока есть путинский режим, мы никогда ничего точно не узнаем. Если он причастен, мы не узнаем. Если он не причастен, мы не узнаем. Потому что следствие путинское, его правосудие, это такое, какое ему нужно. Вот я абсолютно, не, я знаю точно, что я не причастен к террористическим каким-то актам и так далее, к терроризму. Но я разыскиваюсь за терроризм. Что мне говорить про фургал, если я сам разыскиваюсь за терроризм? О чем речь-то? Я-то за себя все знаю. Можете себе представить. Так что, это надо оставить вообще тему. Наша задача поднять восстание в России всероссийское восстание да, поднять, а кто там к чему причастен, не причастен, вообще похер, самый главный убийца, злодей, пидор, это Вова Путин, и все, кто его окружает, это подонки и преступники, кто ему помогает, все, больше ничего знать не нужно, Представляете, сейчас станет Путин, то слыл такие матчей тираном на Западе, а народ поставил его на место. Да нет, вы понимаете, он, я думаю, еще даже не врубается в то, что происходит. То есть, для него это, я уверен, не удар. Он не понимает. Так... Если человек враг Путина, значит человек хороший априори Ну, это, конечно, не так Если человек враг Путина, в любом случае он катит бочку в ту сторону, в которую нам нужно И все Больше, все, все, любые другие выводы, они абсолютно нелогичны Просто он на этом этапе, этот человек нам выгоден, всем чем бы он до этого не занимался, да, и во что бы он там не влез, да, он нам выгоден. Поэтому мы готовы терпеть любого, да, кто катит бочку против Путина. Так, и вот фургала заподозрили в организации новых убийств. Ну, а что тут? Понятно, что они сейчас должны накручивать. Если они хотят его держать, они должны накручивать. Но это хорошо, было бы гораздо хуже, если бы они попробовали его использовать, договорились бы, выпустили. Как я понял, он э, судится сейчас с Путиным. То есть, подал э, на Путина в суд за нарушение статьи 19 э, закона об организации общих принципов. Об общих принципах организации власти в субъектах Российской Федерации. Я могу прочитать, то есть он Путин отстранил фургала от власти за утрату доверия. Я вам прочитаю, что это такое. Так, так, так. Вот. Досрочное прекращение полномочий. Значит, полномочий вышел до должностного лица субъекта Российской Федерации, прекращается досрочно в случае его смерти от решения от должности президента в связи с, с выражением ему недоверия законодательным органом Никакого законодательного органа не было с точки зрения недоверия. Да? А его отставки по собственному желанию, от решения от должности президента Российской Федерации в связи с утратой доверия президента Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации. Этого не было. А также в иных случаях предусмотрен к настоящим законам. При этом основанием для утраты доверия президента Российской Федерации является выявление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, фактов коррупции или нерегулирования конфликта интересов как нарушение предусмотрено федеральным законом, там таким 273-м противодействием коррупции, либо установление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, факт открытия или наличия счетов, вкладов, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение или пользование иностранными финансовыми инструментами, в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на данную должность, и так далее, и так далее. Все, ничего нет ничего этого нет Путин отрешил абсолютно незаконно фургал от должности абсолютно незаконно, тут не надо быть семь пядей во лбу, достаточно прочитать их собственный закон, который они сами нарушают да? поэтому, что я могу сказать, ну, будет очень интересно я так понимаю, что фургал заточился и он не хочет идти в тюрьму на пожизненку. Возможно, он действительно э, как бы виноват в том, что ему и криминируют. Вполне допускают. А тогда у него тем более нет смысла договариваться с этими пидорастами. Нужно стоять до конца. И он их победит. В данном случае это абсолютно возможно. Абсолютно вообще. Так... Так И Дегтярев впервые вышел да, к участникам э, акции в поддержку Фургала Ну мы рассказывали об этом, наговорил, чушь какой-то В Кремле высказались о работе Дегтярева, заявили, что э, Это вообще просто шедеврально В Рио губернатор на, активно работает, знакомится с ситуацией Делает то, что необходимо делать в первую очередь То есть в первую очередь необходимо уехать из Хабаровска там нахер присылали. Да, мы видим, что он делает это весьма энергично, но какие-то оценки просто преждевременно давать. То есть, они сад в Кремле сильно ссад, да? И в случае чего сдадут этого Дегтярева прям легко. И, значит, что сказал этот Песков, что ситуацией в, в Хабаровске занимается в Рио губернатора Дегтярев, а Владимир Путин внимательно следит за обстановкой. Да? На самом деле я уверен, что есть штаб в Хабаровске и, и, и есть штаб в Москве и оба этих штаба пытаются что-то сделать а вот этот вот кредель дегтярев вот там как марионетка просто ходит выпендривается куда-то ездит сказали уехал уехал скальц спрячься спрятал. Сказ, спрятался сказали выходи на пресс-конференцию пошел а говорит, стой не туда слушай назад пресс-конференция отменяется То есть, там такой шухер идет очень смешно Так. Добрый вечер, скажите, числа Дмитриевич. в школу во Франции карантин? Ну, сейчас карантин во Франции нет. Вот учились до какого-то июля. Ну, как они обычно учатся, до, до 10-го, до какого там июля. Во Франции же нет трехмесячных каникул, как в России. Весь июнь люди учатся И июль Ну зато здесь 8 недель они отбухали И получают каникулы 8, Через каждые 8 недель каникул То есть каникулы бывают И в ноябре И в феврале Да и новогодние каникулы И, и апрель-май каникулы Так что нормально И так Ну я вот себе повесил, хотел прочитать инструкцию для партизан. Я говорю, ну не хочу, видите, у меня начало прям пукнуть серьезно. Такая морда будет на концу, наверное, прочтение инструкции, так что я не буду веселить никого. в Аэропорты в России заминировали. Ну это ложная тревога, позвонили в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву и так далее. Ну то есть тренируют там, продолжают путинских тренировать. Они помните рассказывали, что всех поймают, всем бритвы по горлу. Если они не могут защититься от этого, то от чего они вообще могут защититься? Вячеслав, как во Франции живется бизнес в период пандемии. В да период пандемии во Франции всем нормально жилось и живется. Голодных нет, всех калашаров повыловили, да, кто бездомные ходили, в гостиницу засунули, вместе с их собаками лечили, кормили. И, ну, это тех, кто не хочет никакие там социальные пособия получать, ничего. Ну, просто вольные люди по жизни, и то и с ними смогли договориться. То есть, ну, конечно Бились над этим очень долго Потому что, ну, это же Свободные люди, это не русские Там какого-то бомжа схватил, потащил хер, ты его потащил Это у да у него еще две собаки какие-нибудь здоровенные Поэтому с ними пытались решить Но они тоже, наверное, понимали Что просто так бродить не удастся Потому что, ну Будут каждый второй полицейский Если не каждый первый, то каждый второй будет останавливать Поэтому Видно, как-то решились отдохнуть ФСБ сообщает о предотвращении теракта В месте массового пребывания людей в Москве Планировал уроженец Центральной Азии Ликвидирован в ходе перестрелки в Химках При сдержании открыл огонь из нестрельное автоматическое оружие и так далее Вот хотел, планировал теракт А бомба-то где? Чем он планировал? Описать или пукнуть? Зайти в толпу и пукнуть? А? То есть, вот они там пишут, в ходе работы с сотрудниками спецслужбы правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химко был выявлен подозрительный мужчина. И что за работа у них? То есть, шли, я так понимаю, обычные менты, обычные полицаи, обычные постовые, да, смотрят какой-то, а ну иди сюда. Все, там, слово за слово, одним местом по одному, и все, и начали стреляться, да, я вполне допускаю, что у него могло быть оружие, а может и не было оружия, может просто его привалили, да, а потом сказали, что вот его оружие, и он готовил теракты. Теперь рассказывают, что его брат сообщил о том, что он хочет теракт совершить. Я понимаю, что брата взяли, пинали как футбольный мяч. Сказал, сейчас будешь сидеть за, как соучастник, или скажи, что он планировал теракт. Тот сказал. Все, понимаете? То есть, что мы знаем? Мы знаем, что есть труп, который застрелили полицай. Причем рассказывают, что там какие-то работники спецслужб, спецслужб. А тогда постовые там откуда взялись? Что когда спецслужбы работают, постовых что ли приглашают? Блядь, просто артисты вообще. Вот такие вот дела. Слава, сделай стрим с Фредди с удовольствием. С превеликим удовольствием. Свяжитесь с ним, я с удовольствием выйду с ним в эфир, с удовольствием предоставлю площадку. Неинтересные люди, которые не боятся этой мерзости путинской, да? Вот что э -э, путинцы делают. Вот, казалось бы, давайте посмотрим. Вот там режим такой крепкий там и так далее. Геннадий Тимченко с партнерами, это лучший друг Путина, продал строй, транс, газ. Кому продал он строй, транс, газ? Никому нахер не нужен. Он продал Газпром. То есть Путин, иными словами, сказал, перепишите вот этот строй, транснефть газ, который вначале переписали с Газпрома на Тимченко, да, Бесплатно фактически. да Теперь перепишите за огромные деньги из Газпрома деньги, отдайте Тимченко. Ну, читайте и Путину отдайте. Зачем Газпрому строить транс нефть-газ? Ну, он нахер не нужен, да? Потому что он уже никому не нужен, это транс нефть-газ. Это одни убытки. Поэтому все убытки, прибыли они поделили, а убытки они повесят на Газпром. В общем-то так они и сделали. Ни для кого не секрет, что все здания Газпрома принадлежат частным лицам, а Газпром это все арендует. Все вот такие строй, транс, нефть газы принадлежат там Тимченко и прочим-прочим, Рутенбергам до этого. То есть Тимченко вот сейчас э, получил деньги, как они любят говорить об кэшелса, да? получил бабки с Газпрома за то, что принадлежало изначально Газпрому. Вернее, народу России. То есть, они это украли, качали-качали -а, бабло, теперь отдали и выкачали еще больше бабла. Почему? Потому что, ну все, кризис, и это им совершенно не нужно. Ну, кроме всего прочего, они знают, что из этого кризиса они уже не выйдут. Поэтому они избрасывают сбрасывают все, все активы, они им не нужны. Мы знаем, что перед Новым годом Ротенберге продали, как она называлась-то, господи, сейчас... Ну, ну, да, Газпрому какой-то они продали. Ой, где она эта штука? Пометил себе. Ну, мы говорили об этом еще в декабре, да, что э, Ротенберги продали э, Газпрому структуру, которая до этого принадлежала Газпрому, да. Э, вот, потом... Э, э, Строй-газ-монтаж. Вот как назывался. Это строй-транс-нефть-газ, а это строй транс монтаж. Да, и вот этот вот шараж-монтаж они продали в декабре, а этот вот сейчас продал. Ну, потому что Газпром не в состоянии был сразу две структуры купить, понимаете, стоит денег, бы никаких не хватило. Ну, так вот. А, вот многократно, то есть они грабят, они забирают у Газпрома фактически бесплатно, да, помните структуру, которую Ротенберги, э -э -э, который не помню, как назывался, она занималась тем, что продавала Газпрому все, от последней задвижки до авторучки, то есть все Газпром покупал у этой структуры, это была дочерняя компания. И оборот этой дочерней компании был 6 миллиардов рублей в год, ну в общем-то невеликий оборот, Ротенберги его купили. Оборот стал 94 миллиарда в год, но спецификация товаров не изменилась. То есть все то, что покупали у этой структуры за 6 миллиардов, стали покупать за 94. И все, ничего не изменилось. Столько же задвижек, столько же ручек, труб и так далее, и так далее. Можете себе представить. То есть это масштабы хищения мы можем просчитать. И таких структур их даже не запомнишь. Их там десятки, сотни таких структур, из которых качают миллиарды Путина и его дружки. Сбербанк также правда? Конечно, так же, а как же иначе. -то. Центральная избирательная комиссия предлагает провести онлайн-голосование на довыборах в Госдуму в двух областях. Очень интересно. Прохотят проверить, как получится в Курской и в Ярославской области новые технологии отработать. Их имеют. Представляете, куда мы катимся? То есть, если сейчас не остановить все это, то потом уже все. Потом. Я сейчас не уверен, что Россия выживет после всех этих рок-н-роллов, которые устроил Путин. А если это не остановить, то Россия капец. Понимаете, вот представьте себе, что Россия, э, ну вот они еще ее там 10 лет будут мандерить, да, больше там все равно не выдержат. И потом все кончится. В один прекрасный момент, без всякой революции, просто все сдохнет, умрет, люди проснутся в один прекрасный день, голый, нищий, ничего нет, все украли, все разбежались. И вы знаете, погибшая Россия, я думаю, что должна будет номинироваться на премию, которую всегда дают людям посмертно, но никогда не дают странам, это премия Дарвина, да. То есть это самым погибшим, самым глупым образом дают премию Дарвина, ну так чтобы вот за то, чтобы они рожали себе подобных. Понимаете, вот такое ощущение, что если Путина сейчас не свергнут, да, то России пора давать, ну, посмертно надо будет давать премию Дарвина, потому что как это люди. В целой стране, в целой стране смотрят, как их грабят, как их там насилуют. Да, представьте себе, вот вы сидите дома, блядь, кто-то открывает дверь, заходит, берет вашего ребенка, какие-то ваши вещи, а вы начинаете кричать, мы здесь власть, блядь, мы здесь власть. Или там, позор, позор, да пиздить надо, сразу скалку, нож, что угодно, не вали, козла. А в чем разница -то? Вот Россия, наша страна, наша, у нас все забирают, в том числе и дедушка наша. И, и, он позор, мы здесь власть, какой позор, кому позор, мочить надо козлов. Это нам позор, и никакая мы не власть, ни хера, если не можем о, власть употребить. Что такое власть? Это способность именно применять силу, понимаете, власть это возможность применять силу. Во многих языках сила и власть вообще пала по-английски, да, по-китайски рука с палкой. Это означает власть и сила, одно и то же. Рука с палкой, блядь. Вот что значит власть. Какая власть народа? О чем разговор? Народ, проснись, ты дрищешь, блядь. Там Хабаровс, блядь, поднимается, поднялся уже, блядь. Все остальные молчат. Но Хабаровск смотрит на вас, вы его э, обвиняете в том, что он не идет дальше. А как он пойдет дальше, если все остальные молчат? Они что ж, не дураки, они смотрят, блядь. Если сейчас во всей России вышли люди, пошел бы дальше Хабаровск, занял бы госучреждение, объявил бы о народовластии. А так что им? Куда? Они одни. Хватит враг людям, хватит, отрабатываете деньги Сороса, Наташа Ермакова, какая же ты дура, блядь, Наташа Вот реальный ли тролль, а? Если реальный, то мне тебя жалко, блядь, как жалко, блядь, даже не представляешь Где тот Сорос со своими, сука, деньгами, а? Так их не хватает, я тебе скажу, Наташа Ермакова. Блядь, денег Госдепа, денег Сороса и прочих денег не хватает очень сильно, понимаешь, тварь. Очень, блядь, так они меня раздражают. И ведь настоящие среди них есть, настоящие дебилы. Не тролли, которые все понимают, но работают за деньги и уничтожают за деньги свою страну. А настоящие дебилы. бля. Путин там, да, бля, это за Госдеп, за деньги они работают, бля. Жуть. Представляете, какой слабоумие. Это, то есть уровень я не знаю какой. Я говорю, у меня Андрюха был, у него был уровень 64 IQ, а обезьяны Джонни 69. Вот он такие вещи понимал, понимаете, прочухивал. А эти не понимают, то есть у них уровень спониели, что ли, я не понимаю. Жуть, страшно. Наташа Ермакова уходит. Да я уж давно ее за это обнулил. Что там? И Путин заявил об уникальных преимуществах российского флота. Какие уникальные преимущества флота? Нет ни хера, у него какие-то уникальные преимущества. Все, блядь. Да, все он с американским флотом сравнивается. Да, весь российский флот можно погрузить в три американских авианосца. Да, вот две... Весь та наш российского флота меньше трех американских авианосцев. Можете себе представить? А у американцев их 11, а еще 20 десантных кораблей, которые сами по себе авианосцы. Еще куча подводных лодок, какое-то безумное количество там под столько штук, одних в Виргинии, только 60 дали, Вирджинии. Вот, 60 штук, 60. Одна или две сколько там погуглить. Ну, конечно. И вот и про уникальные что-то там флотские какие-то дела. Флотская авиация вообще отсутствует. Просто нет такой. Понимаете, там какой-то курящий Кузя ездил, позорил всех с пожарными машинами на э, этой. На палубе, да, на взлетной палубе. Блин. Два самолета потеряли, сломались, это, это ходили в дальний поход. Вот кому рассказать, блин, там, у американцев эти авианосцы, десантные корабли пачками не вылазят из этих дальних походов, за все время один раз недавно только сломались. Один из всех. Жуть, блин. Да как вообще сравнивать просто? И вот эта рожа принимала аппарат. Посмотрите, сейчас вот надо фото показать, потому что это э, уникально. Вы знаете, фото и видео стали делать совсем другие. То есть, те, кто служит Путину, ему срут и очень сильно. Вот посмотрите. Вот такой вот унылый ослик. Видите? Вот эта фотография зачем сделал? Посмотрите. Или вот такой вот кадр из... Э, звезды, да, ну это вообще просто <смех> нечто, блядь вот эти вот два клоуна тут сидят хочешь, эту фотографию вообще везде надо ставить на заставку, победа российского флота над здравым смыслом назвать, блядь, вот эту херню да. <смех> вот, и Ему доложили, что сделают рекордное число кораблей. Блядь, ну, а еще эти корабли будут летать в космос прямо на Марс, наверное. Но это не сказать. Причем будут все гиперзвуковые. Да? И, Слава, куда попрятались лидеры оппозиции, партии, в какие бункеры? Это у них надо спрашивать. я никуда не спрятался, как вы видите. Почему? Потому что я не лидер оппозиции, потому что я лидер сопротивления. И в России есть только один лидер сопротивления, это, Слава мальцев Я не лидер оппозиции. Я лидер сопротивления. У меня партизанское движение, понимаете? Они бы блядь, постоять с плакатиком и не покричать, мы здесь власть. <звы> вот. Пишет, самогонный бояшник, не хватает на столе. Вы а так про них. Они пьют очень дорогое вино, которое э, стоит 6 тысяч евро. Да? Помните там из Кремля фотки, где там гундя и всякая сволочь вокруг него, да, с у Путина. Вина на столе по 6 тысяч, бургундские вина 6 тысяч стоят. Понимаете? То есть, где я нахожусь, здесь такие вина люди не пьют, да? хотя они живут очень богато. А если вы помните, министра выгнали, министра, который для того, чтобы провести банкет с каким-то там саудитами или с хем, я не знаю, заказал вино, которое стоило около 400 евро. Все, его выгнали с работы. Ты охерел вино за 40 евро? Вон рислинг возьми, он стоит полторашку, да, и, и кайфуй, блядь. Не отказывайся ни в чем. Вот такие вот дела, понимаете. И настолько это обидно, что в России... В России люди все это жрут, представляете, там каким-то детям лекарств нет, нихера, там невозможно стариков прокормить, да, вылечить и прочее. Отбирают пенсии для того, чтобы вот эта мразь жрала, самые дорогие вина, жили в самых роскошных условиях, в которых монархи не жили. Леопольд II, наверное, блядь, в гробу переворачивается от зависти, он был самым богатым человеком, но он так не жил, как Путин, блядь. Жуткие дела. Но представляете, он 10 миллионов человек погубил, чтобы жить так. Да? Я имею в виду Леопольда. А Путин скольких погубил? Мы еще не знаем даже. Слава, куда можно написать сообщение? Можно написать в телеграм-канал. Вмальцев 064 Ну в смысле в, в, в Мой в личку в телеграме Вмальцев 64 Собак ком почта Плюс Ну если это не личное сообщение То на авторский канал Вячеслав Мальцев, но ну, лучше в личку Вот В в субботу проходил заплыв такой интересный через Керченский пролив, э, боевая разведственно-дозорная машина, БРДМ, ну то есть это ужас, я сам ездил на БРДМ, знаю что это такое, это, нет, караул, она там ловит дорогу, а уж как плавает, я не знаю, я не решился на ней плавать, потому что боялся утонуть. Вот, и ну здесь попробовали, как она плавает, да и она у них утонула, естественно. Вот они Керченский пролив штурмовали, там десантирование производили, как э, в, во время Великой Отечественной войны. То есть это такой с портретами тоже. Ну, с портретами, я говорю, ходили в Орле по дну, блядь. Ну, эти тоже теперь ходят по дном. Слава Богу, все живы. Я вот повешу вам видео, ну, гениальное видео. Вот Видите, вот. Керченский из десант, дорога мужества. Вот они, видите, плывут. Три бронетранспортера с главами Керчи. Жаль, эти главы не потонули. А я не знал, что там главы были. Вот. вот они, видите, как там волна Но это фигня, там вот не покажут А на других кадрах видно, что там прошел э, ПСКР А вот видите, на кайтинге чувак проезжает Мимо там какие-то люди на кайтингах катаются Прошел ПСКР и прогнал волну И в общем-то это все хозяйство начало тонуть Мало того, одна сразу заглохла, я так понимаю Вот она заглохла, они тут сидят, эти главы Их приехали спасать какой-то шланг туда суют, я так понимаю, ручной помпой, видите, вот зеленый шланг, и вот он жопой что ли откачивает, видите, откачивает воду вот таким смешным шлангом. Но тут понятно, что вот такую, такую машину уже не спасти, и, и люди на кайтах, вот, вот она тонет, очень это смешно, хорошо, что никто не погиб, потому что так, так бы мы, не... а вот на заднем плане ПСКР, видите, который волну погнал, очень весело. Ну что, бывает, я могу сказать, идиотизм так и заканчивает, всегда, иногда еще хуже. Путин напомнил следователям о нравственной основе раба. А вот еще хотел сказать, прошел все-таки парад, и люди в Питере вышли на парад, это хорошо, что они вышли на парад Другое дело, что они Хорошо бы, если бы они после парада Поддержали Иркутск и никуда бы не ушли А они все разошлись Очень плохо это Очень плохо Ой, Иркутск, Хабаровск Я извиняюсь я. Ну, дай бог, дай бог Чтобы ошибка была в кон Дай бог И Путин напомнил следователям о нравственной основе работы. Какая нравственная основа? Какая нравственная основа у путинских следователей? Можете себе представить? То есть Сажают абсолютно безвинных людей, в политические процессы ведут. Какие нравственные основы? Абсолютная безнравственность. Правоохранители и безнравственность это тождественно в путинском понимании, потому что это преступники. Это уголовники, следствие, прокуратура, ФСБ, полиция, это уголовники. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но все, кто находится в правоохранительных органах, совершают тяжкие особо тяжкие преступления. Тяжкое преступление это захват и удержание власти, они помогают Путину. Удерживать власть незаконно, это уже особо тяжкое преступление. А там уже по ранжиру, кто что там делает, да, распределение ролей уже совершенно не важно. Путин поручил привлечь волонтеров акции «Мы вместе» к ликвидации чрезвычайных ситуаций. А МЧС-то в таком количестве? А армия зачем? Волонтеры ему нужны для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совсем с ума сошел дедушка, блядь. Какие нахер волонтеры? Какие ситуации? У него то ядерная ракета развалится, облучит всех, то подводная лодка утонет, то взорвется, не дай бог, а то еще что-нибудь. И это волонтеры будут, что ли, убирать весь все это говно. Жуть. Операторы поднимают цены на домашний интернет и телевидение. На 15 процентов, ну а что же, а кто им может помешать? Путин что ли может помешать? Госдума может? Или Мишустин со своим правительством? Конечно поднимают, потому что они же делятся, и кто такие операторы? Это такие же бандиты, да? Бандитская власть, бандитская коммерция, все бандитское. Славу никто не слушает, если бы еще услышали и поддержали 5 11 17 Сейчас бы два года жили по-другому. Как жаль. Да, сейчас бы мы вообще жили, понимаете. Потому что невозможно уже и, и, и, и кирдык. Режим Путина точно упадет. И Хабаровск это показывает совершенно очевидно. Что будет дальше, мы не знаем. Да, конечно, мы попробуем взять власть Попробуем ее удержать Попробуем сделать, чтобы все было правильно Но не факт, что это получится Потому что уже все Запущены процессы, которые э, ну, если Это точка невозврата Это процессы, которые нельзя будет прекратить Это как при запуске ракеты Все нажали, она пошла, делай что хочешь Она все равно взлетит так же и Россия, она все равно развалится, только э, нужно понимание того, на какие куски, как мы сможем что собрать и не сможем, и так далее. То есть очень-очень много работы предстоит и, возможно, впустую. Возможно, впустую. Поэтому ну, будем смотреть, будем наблюдать, на да, как определенные люди говорят. Но мы это не, не наблюдаем, мы работаем. И работаем. В общем-то, с прицелом на будущее. В, в Следственном комитете предложили ввести в Уголовный кодекс новую статью «Налоговое мошенничество». Ну, то есть, это будут бизнеса отжимать. Вот только мы недавно с человеком разговаривали, если точно быть сегодня. В одном бизнесе разговаривали, который путинцы отняли еще в 2014 году у людей. Да? Люди сами этот бизнес сделали, они у, него, у них отняли. А теперь у этих, кто отнял, отнимают другие. То есть более высоко поставлены, ну, может, сам лично Путин, да, потому что ну, э, слоненок маленький, на всех не хватает, как в том мультике. Поэтому, представляете, то есть уже по второму, по третьему кругу отжимается бизнес. И все это как сингулярность, представляете, как черный. Вот Путин это черная дыра, Путинщин – черная дыра, как сингулярность всех собирает туда, комкает, блядь, рвет. Вячеслав, вам не кажется, что Путин приглашает Трампа для его ареста? Конечно, нет. Конечно, нет. Зачем им арестовывать Путина? Он их вполне устраивает. Такой замечательный Путин. Он решает их вопросы, подкидывает им бабки. Держит в узде здоровенную варварскую страну, они даже думают дикую страну, да, потому что варварство это все равно это следующий этап после дикости. Но да. ну, в определенном, я не поддерживаю этого, так сказать, этой градации, но, так как я марксист, да, но можно исходить из этого, что дикость, варварство, цивилизация. Да. Вот, они считают, что Россия ну, где-то между дикостью и варварством, поэтому вот так оно, наверное, и есть, если Путин ввел в феодализм, да. Причем к феодальной раздробленности уже привел фактически. Слава, если все начнется разваливаться, где реальнее будет установить народовласть в Хабаровске, народовластие реальнее будет установить там, где будет единство. И источники э, финансов, вы понимаете, там где будет бедность, нищета, никакого народовластия не будет, там будут банды, которые будут лютовать безумно, грабить, убивать и все прочее, понимаете? то есть возможно установить народовластие там где власть может быть сосредоточена в руках того, кто хочет установить это народовластие, Есть для этого финансовые средства, есть физические ресурсы. То есть, там, армия, полиция и прочее, прочее и народ, поддержка народа, конечно. Так что, ну, я не знаю, какие это регионы, для установления народовластия какие подойдут. «Слава, мы сейчас на отдыхе в это тихий ужас». Андрей Панов, ну, напишите как-то подробнее, интересно. Напишите на авторский канал Вячеслава Мальцева, что там происходит, фотки пришлите. Речь. Очень интересно. «Которых считает, что достоин Нобелевской премии». Представляете, полном серьезе он же несет такую хрень. Ну, там Путина же номинировали на Нобелевскую премию, Думал, там он чем хуже он там считает несправедливым санкции Госдепа, мы остановили войну, уничтожили международный терроризм, Нобелевскую премию, не надо дать за победу над терроризмом. Удивительный чувак, он что не знает, что его главным террористом это и считает, он остановил войну, он воевал то на одной, то на другой стороне, он сейчас продолжает эту войну. Он не остановил войну в Чечне. Он сделал просто ее более скрытой, да, и там продолжают гибнуть люди. А кто их уничтожает? Он же уничтожает этих людей. Ему надо Нобелевскую премию за это давать. А еще надо посмертно на Нобелевку тогда тоже. Я думаю, более достойный кандидат на Нобелевку. В кавычках, конечно. Нет, на полном серьезе люди вот такие вещи говорят, представляете? То есть там гонору хоть отбавляй. В Госдуме предложили ужесточить ответственность мигрантов за правонарушение. Вот представьте себе. В России сейчас находится 15 миллионов мигрантов, вот они дают сведения. 15 миллионов мигрантов, да? Плюс еще те, которые получили гражданство. Таких еще 15 миллионов меньше, чем за 30 лет. То есть, 30 миллионов человек, которые заменили 30 миллионов умерших граждан России. Из представителей коренных народов России. Представляете? Встречающая ситуация. Вот они здесь дают истинные сведения. То есть, 15 миллионов говорят. Да, 15 миллионов есть мигрантов. А сколько еще есть с паспортами? Уже с российскую Жесть какая-то. Но даже не об этом речь идет. Вот Представьте, как работает мозг у этих госдумцев и кто там двигает. То есть, у мигрантов э, должна быть какая-то особая ответственность. То есть, мигрант это спецсубъект. Можете себе представить, для уголовного права это вообще что-то новое. А как же равенство? Как же Конституция? В Конституции все равны. И у, у люди, у которых есть гражданство, и иностранные граждане, и люди без гражданства. Да? Все, любой, любой человек, он равен перед законом. А тут оказывается, он спецсубъект. У него особые условия, да, у этого мигранта. И он там, если россиянин убил, это один срок, а если мигрант, это совсем другое. Как это называется? Я, честно говоря, прочитал, у меня челюсть отвисла. Я охерел. То есть, докатить. фашизм называется, понимаете? В самом его лучшем, что называется, проявлении. Просто жесть какая-то. Так не бывает, понимаете? Да, можно сделать так, чтобы мигранты не совершали такое количество преступлений. Но незаконом вот этим это вообще ничего не решишь. Этим вообще ничего не решишь. Усиление ответственности для них, да? Ну, а, а что, ответственности нет? Но если бы ее не усиливать, его что, не посадят, что ли, этого мигранту? Посадят, если поймать. Главное, чтобы было желание властей сажать. Они не раскрывают преступления. Эти власти гребаные, так называемые. Они не хотят бороться с преступностью, откуда бы она ни исходила. Они хотят бороться с теми, кто подрывает основы их воровского строя. Вот что они хотят. А мигрант какие там, иммигранты, им похер. Полиция предупредил драку армяно-азербайджанцев в Петербурге. Вот меня спрашивают, почему я про вот эти события ничего не говорю. Ну, потому что Представьте себе, благодаря умной политике Путина, в кавычках, национальной политики война между Азербайджаном и Арменией переместилась на территорию России фактически. В каждый город переместилась. Вот это особенность деятельности Путина. То есть делать все через жопу. Они для китайцев готовят особые условия. Для китайцев они уже приготовили условия, только что они приняли закон перед тем, как дума. Да, распустилась, да? Ой, распустилась. <смех> Интересно, ушла на каникулы. А, да, видите, тоже, наверное, это как-то лыков строку, наверное, тоже сбудется. Вот, как только ушла дума на каникулы, перед этим они приняли закон об особых условиях для мигрантов, что не надо три года и так далее. То есть, все китайцы теперь будут гражданами России. Так. Полиция а в перестрелке у бара в Уфе пострадал человек. Ну, пишет, слава богу, что не 90-е, да? В Новой Москве мужчина расстрелял из окна работающего строителя. Работающий строитель очень сильно набряк его. И он, видите, взял его, выстрелил в него. Ну, что я могу сказать? Лучше бы он стрелял. Это. Ну туда куда надо стрелять А не, не по работающим Строителям Пневматический пистолет у него Нашли там ну и так далее Делал хулиганство э, Возбудили какое хулиганство Выстрелил в человека из пневматического Пистолета Причем чем здесь хулиганство В чем хулиганство Хулиганство это действие грубо нарушающее Общественный порядок выражающее явное Неуважение к обществу Отличающиеся особой дерзостью, исключительным цинизмом и прочее, прочее. Причем эти хулиганство, бля, просто охерились совсем. Куда не плюнем, них одни хулиганы. Но я так понимаю, там люди между собой зацепились языками, один другого пульнул. Это в чем хулиганство-то? Сибирячка устроила истерику из-за маски в троллейбусе, не хотела маску одевать. Крановщик погиб при падении крана в котлован на стройплощадке Умкат. Обратите внимание, когда строительная техника начинает падать в котлован, кто-то гибнет, потом начинают вот, краны, вот эти вот, и колесные краны, все начинает падать друг за другом. Так что ждем завтра, послезавтра, там, третьего дня кто-то еще свалится это прям вот как, как волна такая чуть-чуть попадали потом тишина в российском селе величие случайную ситуацию из-за чумы свиней ну понятно что нужно добить последних поросят там, где Саша, Вор и прочие настроили свинарников, чтобы свою пластиковую свинину продавать, чтобы люди не могли ничего продавать. Поэтому говорят, что там у вас чума свиней, да, и чумятся по полной программе, всех этих свиней забивают, отнимают, запускают квадрокоптеры, которые исследуют количество этого... Господи... Парниковый газ, как называется. Ой. Ну, короче, свиньи-то гадю да, оттуда поднимаются пары. И в результате, значит, вот этот квадрокоптер, там счетчик стоит. И он фиксирует наличие газа. И сразу вычисляют свиней, представляете? То есть они эти квадрокоптер купили за бешеные деньги для того, чтобы только у людей свиней отнимать. Метан, конечно, метан. Господи, наличие метана фиксирует. А вот сейчас написали, я сказал, а тут сразу и написали. Спасибо. Кто такой Саша Вор, все вы не знаете, кто такой Саша Вор. Этот бывший губернатор Краснодара, потом министр сельского хозяйства. Кто? И в Пензе полностью ликвидирован пожар на территории пекарни. В московском СИЗО номер 6 произошел пожар в Печатниках. Ну, надо больше информации. То есть валил густой дым, а что там, может там вообще бунт. Я удивляюсь, почему тюрьмы не бунтует, почему не бунтует колонии, когда поднялся э -э Хабаровск. Там что рядом, тюрьм нет, что ли? Там что, рядом нет колоний в Хабаровске? Да, да, Что-то про квадрокоптер как-то мудренно написали. Вячеслав, что будем делать в досрочных выборах в марте? Сражаться? А что, у нас есть какой-то другой выход? У нас нет другого выхода. Мы в любом случае будем сражаться. В Санкт-Петербурге женщине отрубили голову и руки на улице художников. Хорошее название улицы художников. Оказывается, это муж ее сделал и сказал, что ему стыдно. Отрубил ей голову и руки... Вот и теперь ему стыдно. Хорошо, хоть стыдно. Ну, это какая-то классика уже, да, то есть вот эти вот расчлененки. И мы говорим, что это будет продолжаться до бесконечности, пока режим Путина не сдохнет. Вы скажете, ну семейная ссора, какой тут нафиг режим. Это, я вам как криминолог говорю, это очень влияет на определенную категорию граждан. Очень влияет. Когда такой режим установлен в стране, когда такая жопа, когда такая идет психологическая нагрузка на, на всю страну, на каждого человека. То есть самые слабые душевно, они ломаются. И вот иногда в вот такие вещи вытворяют. Да, когда более-менее приличная ситуация, вот такого нет. Просто нет и быть не может. Ну, бывают какие-то исключительные эксцессы в связи там, с психическим состоянием. Но люди, которые не являются психически больными, как правило, не совершают таких преступлений, когда в обществе более-менее все нормально. Тем более таких тяжких и таких страшных. Да? Вы, вы же понимаете, что это же серия, это надо прибить, там и что мне рассказывать, расчленить, так, тащить куда-то. Ну, Ланта в состоянии сильно душевной И То это ужасно. Ребенка, супругу, да? А это вот следующие как, шаги. Эти все это сознательно вот это вот, делается. Это... И потом стыдно. блядь, стыдно мне. В Саратове собаки принесли сторожу человеческую голову. То есть, это уже какая по счету. Помните, там в заводском районе играли головой. И снова голова То есть постоянные какие-то головы В Саратове отрублены И такое ощущение, что в каком-то Африканском племени живем И там охотники за головами прибегают да, Рубят там Ну и теряют иногда по дороге То есть это в Глебовичевом овраге Я так понимаю нашли Ну Я всю жизнь жил В трех минутах от Глебовичевого оврага Ну в пяти может быть все точки, где я жил хоть когда бы то ни был, в Саратове, они находятся в пяти минутах от того места, где вот обнаружили человеческую голову. Предмет, похожий на голову, собаки таскали. Представляете, какая прелесть? То есть, мы видим, что в России этой расчлененке столько, а количество, как видите, не растет, ни убийств, ничего, да? А каждый месяц или каждые два месяца в одном и том же городе находят часть человеческих тел да, В каждом городе, в каждом городе почти каждый месяц Можете себе представить сколько в целом по стране Полки гибнут, полки каждый месяц гибнут в России, непонятно куда деваются, сколько пропавших без вести никто не знает сейчас, потому что сведения строк засекретили, просто строк засекретили, дают какую-то туфту. У них пропавшие без вести одни, неопознанные там другие и так далее, все там так раскидано, что хрен соберешь, что называется, почему судебной статистики нет никакой, понятно почему ее нет в том виде, в котором она хотя бы была в советский период, тогда можно будет, любой такой, как я, может нарисовать, э, с какой то скоростью росла преступность, когда, в какие конкретные моменты, какие замечательные, в кавычках, шаги Путина приводили к росту преступности, и любой криминолог нали, нарисует такую диаграмму, что каждому будет понятно, что Путин надо к стенке ставить, немедленно. И в Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка Трехлетний мальчик пропал в пятницу В Симферонском районе Крым Был объявлен в розыск Играл на площадке у дома 2000 человек было задействовано Обнаружено без признаков жизни Ведется следствие сливной яме нашли, да, а нет, этого непонятно, это предыдущего нашли в, сливном, в сливной яме, а, а... И этого тоже, кстати. Да, да, да. И в шливной яме, как он там оказался, непонятно. Ну, сейчас вскрытие будут делать, я так понимаю, или уже сделали, но пока нет информации. Провалился и утонулся Сколько детей в деревянных сортирах в России тонет. Это жуть какая. Это рассказать никто не поверит. Надо. Вот сейчас следите. Сейчас опять кто-то в канализацию упадет. Сливную яму. Сначала, сейчас пойдет опять волна такая. Россия скоро станет страной партизан. Очень бы хотелось. Мощное партизанское движение. Очень бы хотелось иметь в России мощное партизанское движение. Для этого есть все предпосылки, есть люди смелые и умные, есть информационный мир, через который можно общаться и эм, передавать, в общем к любую информацию, да, и так далее и так далее. Какое наказание нужно назначить Путину за все его преступления? Я говорил, что если бы я поддерживал обвинение, был бы обвинителем на суде в отношении гражданина Путина, да, то я бы требовал ему смертной казни в виде посажения на кол. Почему я считаю, что это правильно? Потому что я считаю, что просто смертная казнь это слишком... Слишком легко для него. И слишком легко для тех, кто хочет в будущем пойти по этому пути. Понимаете, говорят, что наказание это не просто кара, но средство исправления и перевоспитания. Да, конечно, прежде всего средство исправления и перевоспитания. И поэтому надо Путина посадить на кол. Чтобы перевоспитать и исправить многих-многих в будущем. Чтобы они смотрели на это и ужасались. И сделать это публично. Да, конечно, там поставить, чтобы э, до 18 не смотреть, прям включить. Но я не думаю, что трибунал на это согласится. Да? Я думаю, что трибунал примет какое-то другое решение. Ну, я бы требовал этого. Слава, ты революционный романтик. Ну, пока то, что я говорю, так оно и получается насчет революционной романтики, да? Как видите, получается, что революционные романтики самые здравомыслящие на сегодняшний момент люди, да? Ну, давайте говорить откровенно, так ведь оно и есть. Вообще, конечно, смешно. Человек говорит, я хочу быть, по поддерживать обвинение в трибунале над Путиным, да, и предлагаю э -э смертную казнь в виде посадки на кол, да, а ему говорят, да, вы революционный романтик. Очень смешно. И человек упал в Яузу с электрозаводского моста, ТАСС сообщает, ну, больше всего, представьте, кто там работает. Вот такое они написали, эти журналисты. Как рассказал агентству источник в экстренных службах, на место прибыли спасатели МЧС, они вытаскивают мужчину при помощи гидрокостюма. При помощи гидрокостюма, что живой, что ли, гидрокостюм? То есть до время живых гидрокостюмов еще не пришло. То есть это значит кто-то в этом гидрокостюме, как-то они вытаскивают при помощи гидрокостюма. Абсурд, полный абсурд. Представляете, там в таза уже работают такие, что вот при помощи гидрокостюма. Жизнь, все дошло до такой степени, до такой ручки вообще. Слава Сможевич, Южный парк. Не, я давно не смотрел. Как-то я вот... несколько лет смотрел. Но ну, это в начале 2000-х. И все, потом... А потом перестал. В Петербурге взорвались бочки с квасом. Две бочки с квасом на проспекте Ветеранов и улицы Вова. Обломки бочек раскидал в радиусе 10 метров, квас разлился по тротуару, на место приехали спасатели. Я думаю, с кружками выяснилось, что пострадал один человек. Его госпитализировали с рваной, э, раной руки. Ну, смешного нет ничего, но вы понимаете, вот вчера я только. По этому поводу, говорю, говорю, вот э, масса сейчас информации совершенно трагичной и трагической, а, а начинаешь угорать. Да, вот, ну, представляете, бочки с квасом взорвались, взорвалось канализация. То есть говно взрывается, квас взрывается. Ну почему квас взорвался? Ну потому что говно квас, поэтому и взорвался. В России все говно взрывается. Жаль, только Путин никак не взорвется. Он самый главное говно и все никак не взорвется. В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса в Астраханской области. Ну, сказали и забыли. И вы что думаете, кто-то будет вспоминать, вспоминать про этот коронавирус в Астраханской области? В России, Россия поставит в Киргизию гуманитарную помощь на 150 миллионов рублей. И вообще везде поставляет помощь гуманитарную. Не Астраханскому лагерю с детьми, у которых коронавирус, а хоть куда. Только не свои. Это особенность путинщины. Потому что хваст химический. Ну да, пишет металл. Конечно, хлопок кваса. Ждем, когда взорвется бочка с молоком. Они исключают, что может и такое случиться. Вячеслав, как вы относитесь к партии Яблоко и Юлинскому? К Юлинскому нормально отношусь, я знаю его лично, Григория, и, ну, как он, как видите, у нас и на дебатах такие терки были, цеплялись мы там языками, да, Но он достаточно уважительно ко мне относится, я тоже к нему уважительно, он старый политик, ну, не надо его тащить в будущее, и не надо его рассматривать как, как будущее России, вы же понимаете, все, время Явлинского кончилось в 90-е годы, а к Яблоку отношусь крайне негативно, потому что там огромное количество подонков находится в этой партии, да, которые там, присосались для того, чтобы изображать из себя... Оппозиционеров, которыми они не являются Их все устраивает, они кайфуют Прекрасно себя чувствуют И э, хотят так чувствовать себя всегда Куда они все делись да? Там какой-нибудь Шлосберг, да, Который э, сейчас рассказывает Какие молодцы в Хабаровске А что ж ты к 5-11 рассказывал Что это провокация Не выходите ни в коем случае И что народ не может ни в коем случае Власть захватить в свои руки Он же это говорил а сейчас, оказывается, народ может. Вот эти вот кренделя очень сильно перед 5-м 11-м подосрали. Они в один голос орали, что никуда не ходите, ничего не надо, что это провокация и так далее. Всех запугивали. В результате все произойдет, но произойдет только через несколько лет, когда Россия отстанет бесконечно и когда кончится диким кровопролитием. Зачем? Кому это нужно было? Вот им это нужно было. Потому что их все устраивает. Вячеслав Леноблоте бензин в 95-й подползает под 50 рублей. Нормально все же я могу сказать. А вы как хотели. Они сейчас и за газ, и за бензин будут брать те деньги, которые хоть как-то компенсируют их убытки. Видите, они уже «Газпром» там продают все, что хотите. Все, все сейчас они будут продавать. Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля Ну, было бы неплохо, если все бессрочные прекращения обычно очень быстро заканчиваются А было бы очень неплохо, если в конце концов прекратили пулять друг в друга Тем более, что уже всем все понятно Что там пулять -то? Всем все ясно, не надо там пулять если таким, как Мальцев был в 2014 году, в апреле, ясно, я пытался это остановить, выступал, но никто не услышал, если вы помните. Да? А если не помните, то посмотрите. И рассказывал, как это будет, что это будет долгая война, что будут жить в осаде, что будет жить хреново там и так далее, и так далее. То сейчас вот уже это понятно всем. Ну, понятно, что там масса людей... в и в России, и самый главный в ДНР в ДНР и ЛНР, которых устраивает эта война. Она для них матер родна, они ловят рыбу в мутной воде. Поэтому, конечно, если бы предположить, что стрелять не будут, было бы очень хорошо. Но я сомневаюсь. У меня очень сильные сомнения на эти счеты. Так. Давайте я быстро проскочу, потому что очень много тут, оказывается, очень много еще новостей осталось. Глава Мид Германии выступил против возвращения России в G7, а в России там всякие... Министерство иностранных дел сказали, что нам и не надо. Но на самом деле, с чего бы э, МИД Германии взял, если бы это не обсуждалось? Конечно, Трамп это двигает, конечно, двигает Макрон и так далее. О том, что надо договариваться с Россией. Не надо договариваться с Россией. Потому что в данном случае под Россией они подразумевают Путина. А с Путиным нельзя договариваться. Как может договариваться с террористом? Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте и что я могу сказать, Вот я честно говоря не понимаю таких волонтеров, да, которые поджигают древние соборы, может быть они пироманы, может быть у них что-то с головой не в порядке. Да, ну, наверняка с головой не в порядке. Посмотрим. Больше надо информации. ВОЗ созовет чрезвычайный комитет из-за коронавируса. И я думаю, этот чрезвычайный комитет ничего не решит. Почему? Потому что, чтобы что-то он и решил, чрезвычайный комитет, у него должны быть полномочия. Какие полномочия у ВОЗ сейчас? Никаких. То есть, брошенная совершенно организация, от которой Америка даже отказалась. Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех. Ну, я так... Честно говоря, ничего не понял Потому что тут всегда были бесплатные тесты на коронавирус И никто никаких денег ни с кого не брал Что на улице ловили там Что по цветофорам останавливали В нос совали всякую херню У меня, кстати, минула чаша сия Мне ни разу никто ничего в нос не совал И моей семье вообще А вот туда, поближе к Парижу, конечно, там все, в общем, и не по одному разу попадали. В Португалии создали убивающую коронавирус маску. Удивительная ситуация. Вот нужно было пережить коронавирус, чтобы какую-то фильтрующую маску создать, да? Что до этого не могли создать. Маску, которая нейтрализует вирусы, что ли, то есть ткань, которая обладает такими свойствами, она не могла появиться, я думаю, легко. Ну, ведь надо человеку, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Нужно, чтобы что-то случилось, чтобы человечество начало думать головой, что-то пытаться какие-то свершить великие дела. КНДР заявил, что перебежчик с юга принес первый случай коронавируса. У него не было вируса, говорят, в Сеуле. Ну, не знаю, был у него вирус, нет. Но самое смешное, да, что перебежчик из Южной Кореи в Северную, не обратно, обычно из Северной в Южную. А это, я так понимаю, он вначале убежал из Северной Кореи. Как там можно убежать? Все заминировано, там какие-то бетонные стены, колючие проволоки, какие Какие-то вышки с пулеметами, прожектора и прочее, прочее. Сигнализационные системы, он все это преодолел, убежал, а теперь убежал назад по какой-то трубе. Он прибежал назад и говорят, что у него коронавирус у первого в Северной Корее. То есть он первый, кто прибежал в Северную Корею, и, и у него у первого коронавирус. Молодец, дважды первый. Кстати, вот, практически Гагарин. Ой, жуть какая. Белый дом заявил, что выплаты гражданам из-за пандемии были чрезмерными, это учли в новом плане. Офигеть, да? Это российские СМИ так пишут. На самом деле это частное мнение. А вот мнение непосредственно партии республиканцев, они предложили выделить на поддержку экономики еще триллион долларов, я думаю, не последний. И уже по этому вопросу голосуют. То есть, если в России делают добавочный клистер, да, то тут вот делают добавочные взносы. То есть российские СМИ пишут, в частности, это ТАС пишет. Руководитель аппарата сотрудников администрации отметил, что многие люди сидят дома, и так руководитель аппарата блин, говорит о том, что выплаты чрезмерные. И что? Он? Он что-то решает, этот руководитель аппарата, он никто. Но преподносят, видите, вот чрезмерно американцы выплатили. Вот в России таких ошибок не допустят. Конечно, не допустят. Херчиво получите. Слава, когда Путин сдохнет, ты, блядь, сам жду, честно говоря. Так. Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса, но я так понимаю, что он э, получает угрозы в отношении членов семьи, потому что есть масса людей, которые недовольны деятельностью правительства в связи с коронавирусом, есть э, отрицалы, те, кто отрицает вообще само... Присутствие коронавируса Ну и прочее, прочее Я думаю, что завтра мы поговорим Или послезавтра о коронавирусе Потому что Георгий прислал э, из, Много видео Из э, Техаса Интересная информация Надо с ним связаться Может быть он сам и прокомментирует да, Потому что сейчас были вот, э, С Хабаровском Основные новости да, Поэтому надо как-то еще информацию какую-то пустить, чтобы люди ориентировались, что же все-таки происходит. Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Техасе из-за урагана Хана, да, вот Георгий рассказал мне, звонил, рассказал, что едет за песком, мешки дали бесплатно, то есть все, кто а, хочет, но ну, не хочет, это в общем надо делать, брали мешки, песок, укрепляли там все, чтобы не смыло, не снесло и так далее, без электричества остались 300 тысяч потребителей. Обрушил ураган Ханна часть стены Трампа на границе США и Мексики. Ну, стена-то ушлепочная, если честно быть, э до конца. И, конечно, любой ураган ее обрушит. Не только Ханна, но и любой другой. Э -э США обошли международный договор ради продажи беспилотников. Ну, правильно, они. Всегда так и делают И, кстати, умно а Зачем? Если тебе выгодно что-то продавать зачем? А зачем хранить договора? -то? Договора должны исполняться Правильно? Но никто не, нет ни одного международного принципа Что эти договора э, Должны длиться вечно да? Что их нельзя прерывать В любой момент Как помните, если Сырионович прервал Договор с Японией Сказал, да, что-то вы там как-то плохо как-то вы что-то плохо. И все. Там был договор до 1946 -го года. В 1945 Советский Союз напал на Японию. На милитаристскую Японию. Бывал. Так что с точки зрения международных права это как? Никак. Договора должны соблюдаться, да, должны выполняться. Но никто не мешает тебе взять и разорвать. В любой момент. Колхоз сделал добровольно. Особенно если ты победил. Это судят те, кто там проиграл, да. А кто победил, тех не судят. Трамп пришел в ярость из-за запрета флага Конфедератов. Вот, я так понимаю, что там рубка идет из-за э, старого флага Южан, да. Очень сильная. Ну, посмотрим, чем это кончится. Я не думаю, что его как кто-нибудь в состоянии запретить этот флаг или снять этот флаг с байка у какого-нибудь мордастого байкера, я думаю, никому это не удастся. Да. То есть это история Соединенных Штатов. Я думаю, что новые, новые веяния, они кончатся скоро уже. Вот этот вот перегиб, он пройдет. Тогда надо еще и роман запрещать, этот, как его, унесенный ветром, да. США включили Россию в список стран, где процветает рабство. Логично. Пишут, что 170 случаев. Да, ты смотришь, что у меня с лицом. Да. Все ну нормально. как? Вообще погод ничего. Ну как нет, где вот она? Да, да нет. нет. Почти вот не не та, вот она, у тебя была такая красота с той стороны. Да нет. А нет, вот нет, да, вот, вот вот вот вот вот. Точно вот она. Она не болит, хорошо. А по а ты еще. Что видите, как меня жена вылечила, что а. мне даже морд не опустила. Тогда надо было сегодня выступить с этим. Не, кто же знал? Собращение. Я думал все, как у медведя. Я сейчас думал приду, все, у, <с> думала, приду у тебя на такой сидишь, присмотрелся к себе, не замечаешь. Илон Маск анонсировал, ну завтра может быть, Илон И... анонсировал две новые модели Тесла, одна на 12 мест, а другая. А -а как в Китае производится да, для перевозки людей. Ну, понятно, что в Китае 12 мест, это нормально. Вот. И одна, по, одна обычная, я так не понял, про, про одно ничего не говорят, а про другую, вот 12 мест. В Лондоне испугались, что испытания России в космосе могут разрушить британскую GPS, ну, так и должно быть. Надо, надо пугаться по любому поводу. Если испугались, значит нужны осигнавания. Да, тем, кто будет препятствовать разрушению. Ну, это же классика. Путин, Путин для них это, это золотое дно просто. Стали не было бы Путина. Разве бы они получали столько бабла? Привет. Что там, твой дудушка? Как? Да. Зайчик. Дудушка. Хорошо. И Израиль отковал сирийскую армию в ответ на обстрел голландских высот. Вертолеты отковали несколько военных сирийской армии. Какой будет ответ Сирии? Конечно, никакого. Еще неизвестно, сирийских ли военных отковали, или каких-нибудь ЧВК, Вагнер, как обычно. В Японии создали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде. Это очень интересно, кстати. Вот это вот очень важная тема. На западе Монголии введен карантин из подозрения на заражение бубонной чумой. Вот еще и бубонная чума. Ну, я думаю, что это не проблема в сравнении с коронавирусом. Как ни странно, чума никак не дотягивает по поводу, так сказать... Эпидемиомической опасности, да, никак не дотягивает. Не то, что до коронавируса даже, до обычного гриппа. Так. Слав забыл. Ха, Слав забыл, куда его пчела укусил. Ну да, чушь. Я как-то достаточно терпеливый Я вот вижу, когда смотрю, что это э, с одной стороны экрана А я же вижу в зеркальном отражении Поэтому я помню, вот если глаза закрыть, что садануло сюда А вот на экране-то я не могу понять где это. Ну раз рожа не распухла, раз ну, поймешь Так, Вячеслав, он... Протянет ли Вова до 2024 года, не говоря уж о 2035 не знаю, что его. Его будут лечить, кормить, поить и прочее, прочее. Если он подохнет, его... Будут нам клона показывать какого-то двойника. Или вообще будут показывать программу компьютера. скажут, что он сидит там у себя в подвале, там в бункере, по этому поводу будут прикалываться. Ну вот еще раз вы посмотрите, я вам специально покажу фотографию вот этого вот чудо в перьях. Так, где он? Чудной этот. Куда он делся -то? Вот он. Так, Вот он, ну тут вот ну, вообще охереть не встать, вот эти два клоуна, ну что вот такого клоуна нельзя нарисовать что ли, мультяшного персонажа и будет он там, хочешь петь, хочешь плясать, скажет, рукопожатие там такое серьезное, да. лице очень опасный вкус пчела Это не пчела, это это оса Причем африканская, да, которая растворяет пауков Знаете, черная такая, очень тонкая талия Африканская оса Это страшное существо Если оно засандалит Прям нормально, очень больно Ну я крутанулся вот так Там просто жизнь какая-то была Как будто меня Пуля ранила Такая особенность Так Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие Новости Напоминаю, что У нас под видео Есть строка Для спонсоров Есть строка для волонтеров И есть для партизан Там свои ссылки Поэтому становитесь партизанами Волонтерами, спонсорами то есть, давайте бороться, давайте делать это так, чтобы мы смогли обрести нашу страну. Андрей Михайлович Климкин, Вячеслав, добрый вечер, очень много стало ваших сторонников, что нужно? Ставь, создавать по всей России ячейки? Да, конечно, да, по всей России нужно создавать структуры, но делать это только среди своих. Только вот вы знаете этих людей, это ваши братья, сватья и так далее. Никаких посторонних. Никакой переписки через интернет. Потому что вас инфицируют, вам внедрят каких-то ушлепков, которые начнут там вам что-то подбрасывать и так далее. Ничего этого не нужно. Нужно, чтобы вы со своими людьми знали, где, что, как и так далее. Где у вас что припрятано. И работали в основном в интернете и знали когда, так сказать, по зеленому свистку выйти. То есть, вот сейчас мы знаем, что наших людей достаточно много. В Хабаровске никаких э, рекомендаций мы пока не даем. Почему мы не даем? По той простой причине, что там народ еще не, не принял решение отказаться от власти Путина и взять самоуправление, взять управление в свои руки, да, сделать народное управление. То есть, нам, конечно, нужно всероссийское восстание. Это всероссийское восстание Мы с вами, Андрей, не сможем сделать У нас сил не хватит Его может сделать только народ Восстать может народ А мы можем направить этот народ Участвовать в а, органах, которые он изберет Самая главная задача Когда народ избирает исполнительные органы Мы должны быть присутствовать во всех этих исполнительных органах Как говорил Ленин Когда его спрашивали Как большевикам влиять на Работу в советах Он говорил через работу Большевиков в этих советах Так и здесь Как там влиять на исполнительные органы Которые будут созданы народом Да они из нас должны быть созданы В любом городе Самый крикливый должен быть наш партизан Самый, самый понимающий Должен быть наш партизан Самый э, убедительный Должен быть наш партизан Чтобы его избрал народ В исполнительный этот орган это главное, поэтому не отсиживайтесь, когда это все будет происходить, будьте активны. Ненавижу имя Гарик. Вопрос нет, усмотрение. Спасибо. Тени прошлого. Из Госдепа. Спасибо, Госдеп. Владимир Питер. Крошка сын к отцу пришел, сказал крох, Мальцев это хорошо, а Путин это плохо. Хорошо. Укупник Аркадий. Спасибо. Спасибо, Владимир. Топор майора Толик Шки. Здравствуйте, Вячеслав. А давайте э, предлагать охранникам, поварам, врачам и всему окружению Путина убить или сдать живьем Путина за большие деньги. Пусть даже в бункере не чувствует себя в безопасности. Ну, я думаю, что для того, чтобы предложить кому-то большие деньги, эти большие деньги надо иметь, а те люди, которые Могут это сделать Они как-то должны быть уверены Что их потом не кинут да? Они должны быть уверены А так я убежден Что вполне реально Вот эти вот Вопросы решить и деньги И как убедить людей Что они их получат И все они притащат его как зайца в мешке Филолог нет слов, одни брызги. С вами семь лет мы не можем ошибаться. Победа будет за нами. Филолог Надеюсь, спасибо огромное. Сазонова Яна, спасибо. Художник БМИ, привет всем соратникам ВВ. объявить, пожалуйста, что на мультканале Мальцевский состоялись три премьеры на стихи Бориса Яковлева. Объявляю, эпоха митингов прошла, обнуление Путина и реквием. Спасибо. Спасибо. Всем очень важно, чтобы вы распространяли в том числе и мультканал обязательно, потому что ну, это как бы несколько рук, как ушивы, да, искусство и стихи Бориса Яковлева ⁇ это очень важная, так сказать, наша военная тема, именно партизанская, именно тема борьбы с Путиным. Милонов, Вячеслав, скажите, как думаете, что произойдет в Хабаровске, если Фургал все-таки посчитает виновным Сфабрикованным делом, посадит на 20 лет? Я надеюсь, что Хабаровск не будет этого ждать. Я надеюсь, что Хабаровск уже сейчас будет действовать, поэтому я не знаю, что произойдет, поскольку, ну, я говорю, я надеюсь, я не думаю, что там будут довольны. Так, и напоминаю, вот у нас донат студии на колесах, сейчас у нас потихоньку все получается со студией, скоро в первый поход мы, наверное, отправимся. И будем как-то это показывать. К соратникам, к нашим съездям. В гости. За долгое, за долгое время впервые. ветрувянский человек. Скромная копеечка на соляру. За три недели никто в России. Жопу даже не поднял. А многие даже не в курсе. Слабоумные. Я разочарован. Как быть грустно. Привет от моей мамы. Спасибо. А, хорошо. Хорошо. Ну, передавайте там привет тогда вашей соседке тоже, спасибо большое, огромное спасибо, и маме тоже привет. Иван Сидоров, привет вам от моей мамы, ей 86 лет, Иван, привет вам, маме, и пожелание долгого, долголетия, здоровья, хорошего, чтобы... Увидела падение путинского режима Еще могла насладиться Теми плодами, которые будут а После этого Очень бы хотелось вот Очень хочу я для э, Старых людей, для пожилых людей Именно такого будущего Такого завершения жизни Что все вот Путина мы одолели что И, и, и все хорошо у нас Представляете, ничего не развалилось Не уничтожено, все хорошо И буду работать по полной программе чтобы так и было да поэтому ну хотя бы ради этого стоит уже жить спасибо елена альба спб на дело спасибо спасибо михаил красноярск тот кто кормит голубей получает пиздюлей выходи народ на площадь пиздить путинских людей у приличных у людей время нет на голубей все правильно молодец михаил красноярск точно Сказано, да, точно сказано по поводу этого Что нужно делать, каких голубей кормить Вячеслав, спасибо за эфир, вам спасибо тоже, что смотрите Дай Бог здоровья, всем прошу, когда закончите эфир, обновите страницу, чтобы там появилось истинное число просмотров. Ну или не истинное число, но приблизительное, по крайней мере, говорят, что это как-то влияет. Не знаю, как же это влияет, но пусть. Да здравствует революция, до свидания.